Не бояться трудностей на пути к успеху. Открывать новое и днем, и ночью. Общаться, невзирая на время и пространство. Это дух и линк, ставший девизом нашей компании. Идти вперед и бросать вызов невозможному. Стремиться к совершенству. Идти за пределы достигнутого. 做产品是要有追求的要抱着帮用户解决问题给用户创造价值的心态做出能够吸引用户并且好用的产品 对于IP通信产品 好用的标准是什么呢我们有自己的理解把产品交到客户手上的时候我觉得最重要的是要让客户用得顺手客户不需要经过太多复杂的设置只要插上网线接通电源就可以马上用起来 一点点小小的通过和改变就可以让客户觉得很方便好用不仅要简单易用更要保证效果 IP通信的核心内容是音频和视频 听得清看得清是用户最基本的诉求十多年来我们一直在追求更好的音视频效果不断创新突破给用户带来更好的远程沟通体验对用户使用感受而言远程通话效果好不好 耳朵会不会感到疲惫语音还原度和时音距离非常关键面对世界各地的客户和不同会议式场景如何克服不同会议式环境对音质的影响如何更好适应不同语种和声音的特点是我们一直努力做声做透的事情我印象最深的是摄像机的一个核心部件在小批量式生产阶段按照一年的标准是不合格的我们找日本工业商谈的时候 他们非常不理解他们觉得自己的标准已经是业率最高居然还不符合一年的标准我们不断优化语音处理算法在几十种的会议场景下模拟各种噪音环境进行了上万次的调试 实现了6米全双弓优质时音 声音低频饱满中频结实高频响亮给用户带来身临其境的沟通体验于是我们驾到了验尖的数量反复确认测试条件和实验数据 一次次相同的验证结果终于让供应商认同了一年的标准双方联合开发出了符合一年高比准的核心部件并保健了更完美的视频质量供应商说我们是完美主义我觉得完美主义没什么不好这样才能开发出好产品我们对一款视频会议产品进行测试时发现有极低概率的通话中断的情况产品要满复合连续通话两周以上才会偶尔遇到一次 为了确保产品品质我们推迟了产品上市时间这种极低概率的异常排查起来特别困难耗费了大量的人力物力当时我们整个团队的压力都很大但是产品品质是不可妥协的完成系统优化的那天成就感特别强随着技术的不断发展以及用户日益增长的通讯需求 我們要做的, 就是想在用户前面, С момента создания совокупный объем продаж E-Link достиг более 15 миллионов единиц коммуникационных устройств. Представители E-Link работают более чем в 100 странах и регионах мира. Но мы гордимся не этим а тем, что смело бросаем вызов трудностям. E-Link понимает ценность онлайн-общения для пользователей и стремится делиться радостью неограниченных коммуникаций.